разговаривал с номера, кто здесь работает, когда мы сюда приезжаем и работаем год-два-три, мы понимаем, что в России вообще нет конкуренции в прямом экономическом смысле этого слова. В России, конечно, есть конкуренция, но она не связана с экономикой, она связана с экономическими, социальными там разными процессами. А вот такой конкуренции, когда за, на одного потребителя выходит сразу 500, Предложение с одним и тем же продуктом, это такой конкуренции в У нас в России покупают, скорее, скажем так, то, что дешевле. И там, так скажем так, не знаю, насчет качества, смотрит, не смотрит, но с ругодности что начали тоже смотреть. А в Китае тебе еще нужно, вас еще нужно убедить потребителя купить ваш товар. То есть он должен он должен это принять, он, он не пойдет покупать, не будет сравнивать с другим известным продуктом для него ваш товар. Он купит сразу его. Ну да, ну что-то должно быть, кроме э, прямых свойств товара, должно быть нечто да. большее. Он должен что-то его ассоциировать а как -то, что -то... с какой-то звездой, например, его, то есть с каким-то известным человеком. Либо это лучше мелькать, оно должно везде у него. Этот. Ну да, это социальное осознание товара. Это такая естественное, что если мы говорим о импортных товарах, да, то в Китае, конечно, осознание товаров, произведенных в Америке, в Европе Западной, в Корее Южной, на Тайване. В Гонконге, ну, в Гонконге скажем, тоже не физически произведено, а разработано в Гонконге, Сингапурский Они гораздо более привлекательны для китайцев. Какой-нибудь тирольский наверное, мед, органик, еще продукция Особенно австралийская, новозеландская, новозеландское молоко, новозеландское мясо, это прекраснейшие продукты. И китайцы о нем хорошо знают, и в Новозеланде проживают много китайцев, которые занимаются поставками сюда. То вот про русские товары, вот этого сказать не может быть, это как бы такая сильная экзотика. Да, вот если говорить про экзотику, как вот мы продвигали Иван-чай, которые, как оказалось в интернете, про Кипре, кроме как того, что это сорняк, который пьют русские, заваривают русские, пьют, потому что у них не хватает денег на поезд. Нам пришлось работать очень долго над тем, чтобы эту информацию разбавлять с тем, что переводили статьи, историю об этом Иван-Чае, то есть про Бадмаева, травника Николая II, ну, то есть полностью все, что информация, которая есть, вот такая значимая про Иван Чай, нам пришлось переведить на китайский язык, ее интенсивно, ежедневно, мы ее распихивали по разным социальным сетям, то есть какие-то вещи, которые хоть как-то индексируются, и теперь эта информация стала разбавлена, то есть теперь есть альтернатива, то, что это сорняк, а еще, и кажется и полезный продукт. То есть и здесь любой продукт, сначала его нужно хотя бы посмотреть, нравится ли это китайцам, ну, не на самой выставке. Выставка, она, что-то ты угостил, человеку скажет, вот, конечно, спасибо, вкусно. Правильно, то есть нужно именно, чтобы это сделали специалисты. Дальше, то есть то нужно адаптировать вкус, упаковку, а то есть, было нам такое, принесли печенье российское, да, открываем. То есть, главное, там упаковка китайская, Галина, то есть, да, вот видно на это оборудование сделано. Открыли упаковку, смотрим, там, там печенье китайское внутри. То есть, они купили китайское оборудование, на нем шлепают в России печенье не хотят это печенье в Китае. А в Китае это, ну, это форма, это дешевое печенье здесь. Mm -hmm. то есть, здесь вот... Нет, все, что касается продвижения продукта, особенно на потребительском рынке или на рынке продуктов питания потребительских, то это полноформатная работа, как будто вы это продаете в Германии. Например. Если вас на немецком рынке, ну, даже на французском, отсутствуют малосольные огурцы, скажем, в каждом супермаркете, то это не значит, что... Французы страдают по тому поводу, что они вообще это просто не едят. А если было бы просто, э, завалили бы Бонсорде, как бы всю Европу.